Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадание таро расклада. Искренен ли загадный человек с вами? Можно ли доверять? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте. А я с теми, кому это интересно. Дорогие, спасибо вам за э, те сообщения, за тот стрим, который вы дарите, и в котором вы прям благополучно участвуете. Спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Поэтому, э, я думаю, если что, поставьте на паузу, можете загадывать э, 4 человека, 4 разных для себя каких-то гражданина. Мы не будем особо акцентировать э, дело тут на пол. Но если какие-то вещи, то есть, э, если касаемо пола конечно же они будут учтены услышаны прочтены поэтому давайте интересно ну ладненько давайте первое здравствуйте первый кто выбрал зеленый такой интересный красивый вариант ну, искренен ли загадный человек уже выпало искренне загаданный человека прям отдельно окей и давайте можно ли доверять можно ли доверять так. Ой-ой-ой-ой. Такая позиция дережка на две называется. Доверяю, но проверяю. Вот давайте, дорогие мои, вы вот -то проверите, тогда нормально все будет. Тут надо всегда проверять, даже если доверять очень сильно можно. То есть вот здесь вот так интересно выпало, смотрите, влюбленный и пятерка пентаклей. Соответственно, здесь показано, как двое людей <coughs> дают руки друг другу и как в одной лодке они спасаются от дождя. И другое сразу же у нас рыцарь, чаши, пятерка, пентаклей. То есть, ну вот здесь как некий такой рыцарь, но особо доверять особо я не вижу тут смысла. Поэтому давайте тут рассматривать какие-то, возможно, две ситуации. Но я сразу скажу, можно ли ему доверять, только проверив, вы можете доверять человеку. Либо вы сами такие, что вы, надо вам какие-то проверки устраивать, либо мы не особо доверчивы, ну либо как просто проверять, надо проверять, поэтому ладненько, давайте на одну и на две каких-то позиции, какая вашему посмотрим, давайте десятка жезлов, двойка чаш, да рыцарь Пентакли. здесь можно одному человеку доверять, а другому нет, и кто из них кто, дурак, восьмерка мечей. Шестерка чаш. Да, дорогие мои, ну вот здесь прямо и да, и нет одновременно, я бы сказала так. Давайте тогда разбирать, в чем разница, и как определить того человека. Ну, давайте сразу, то есть, здесь у нас доверять можно тем людям, конечно же, с кем вы прошли огонь и года, либо какие-то несчастья, то есть до сих пор можно ему доверять. Если человек, соответственно, здесь как-то вас не поддержал, либо вас как-то кинул, либо какие-то действия он сделал, но какие-то действия он сделал не очень сильно хорошие и приятные, допустим, то вот, вот, вот не уверена, что можно как-то. На эго поставьте его <смех> на Его, но ну, что-то сделайте так, чтобы он показал какую-то некую свою личину просто. Вот и все. Могу даже еще предположить. Да. Да. Здесь больше всего какие-то неприятности, какие-то катаклизмы, кризисы, какой-то а -а момент деспотии, момент м -м, гнева соревнования. Вот здесь в каких-то кризисных ситуациях человек очень сильно может раскрыться. То есть с помощью кризисных ситуаций вы человеку очень сильно можете увидеть, и увидеть его в деле, и увидеть то, какой он. То есть здесь проверяется именно чистейшим, я бы сказала, кризисом. Его эго и тому подобное. То есть на что он способен, на что он не способен. Здесь доверять и проверять только с помощью кризиса, либо каких-то таких подстроенных возможных ситуаций. Либо они были подстроены, либо вы хотите и, возможно подстроить какие-то ситуации дабы проверить человека что можно ли ему доверять поэтому здесь с помощью кризиса вы можете узнать соответственно это логично я думаю для вообще всех каких-то информационных разделов проверка через кризиса да это единственная проверка которая под сомнение поставить как-то вот, вот, вот как-то я бы сказала да когда у человека, допустим, ничего не получается, когда э, человек что-то говорит, а его не слушают, когда человеку являются как-то против, то есть, возможно, он пойдет там на компромисс, либо нет. То есть, здесь больше, как вы увидите по поступкам человека, как он выходит из кризисных ситуаций, можно ли ему доверять, либо нет. Э, я бы сказала, что в некоторой, в некоторой степени одним людям здесь можно доверять все равно по влюбленным по пятерке чаш, Ой, по пятерке пентакли, десятка, жезлов, двойка, чаш и рыцарь пентаклей, король пентаклей, тройка мечей. Да, и, дорогие мои, можно доверять тому человеку, с кем, кого вы очень сильно любите, кого вы очень сильно цените в своей жизни, но именно как здесь любовь вдвоем. То есть, кого вы любите и кто вас очень сильно боготворит, любит. Но в одни ворота, здесь очень сильно сказано о людях, которые только в одни ворота принимают, и, то есть отдают а кто-то не принимает вот здесь не особо будьте осторожны с теми людьми кто только пустословит кто только говорит но особо ничего не делает, либо только тот кто обещает и уже как-то подводил вас уже не раз то есть вот а, а тот человек кто в принципе вы кому испытываете эмоции и кто к вам также испытывает некие эмоции при любых каких-то обстоятельствах будь того я не знаю без макияжа с макияжем будь то не знаю либо бедный, либо богатый. Вот здесь я бы сказала, только взаимная симпатия двух людей, здесь возможно этому человеку доверять. Искренен, да. Этот человек искренен с вами. Я хочу подметить по тройке мечей какую информацию. Да, искренен тот человек, с кем вы искренен и кто искренен с вами. Соответственно, здесь есть. Но тот, кто вам что-то обещает, но особо под собой никаких шафей и тому подобное не делает, тут вот как-то не доказывает, не как-то, возможно, динамит, либо не слушает, либо уходит, либо как-то уходит от ответа, не надо мне и тому подобное. Вот здесь я бы сказала, кому вы особо не нужны, тому человеку не доверяйте но для тех кто доверяет именно вашим проверенным людям кто с вами как-то имеет некую связь по двойке чаш возможно просто вы я не знаю загадали допустим на человека мужчина на мужчину возможно женщину на женщину. может быть вы на мужчину и загадали то есть здесь возможно но смотрите еще что интересно и тут рыцарь Пентакли, король Пентакли тройки мечей. То есть, если вы как-то подведете человека, либо как-то что-то сделаете очень сильно, а не то, человек вам ответит просто. Если что. Но здесь как ответит. Я бы сказала, и сделает очень сильно больно, если вы сделаете больно ему, я бы сказала, в ответ. То есть я бы сказала, здесь тройка мечей как ответит и постоит за себя больше такая личность. То есть не, не Фома Рема, которая непонятно что-то делает, непонятно какие-то ваши в сторону движения делают, не делают. А вот именно стабильные личности здесь выигрывают, и им можно здесь доверять рыцарь Пентакли, король Пентакли. Но смотрите, они могут вам очень сильно больно сделать, либо ответить, либо постоять за себя. Тут, я бы сказала, немножечко в таком контексте, потому что они очень сильно такие, такие стабильные, теплые и знающие в жизни толк люди здесь. Вот какие-то такие тут есть. И есть, которые, соответственно, не понимают, что иногда ведают, и как-то заблуждаются, возможно, очень сильно много. И при этом куда пойду не знаю, какие-то левые телодвижения тоже могут здесь люди, которым доверять особо не особо можно. Ну вот, вот здесь вот как будто два, два две категории личностей. Вот. Вот, здесь и, и стабильность, и какие-то нестабильные люди. Нестабильные люди, соответственно, доверять особому я бы здесь не то, что не советовала, но здесь особо как-то не котируется доверие. А вот со стабильными людьми хоть в огонь и в воду, но они очень сильно постоят за себя, очень сильно могут. Но здесь я бы сказала, как ответить, если что, вам очень сильно смогут. Я бы не сказала там, каким образом. Да, отрежут доступ от себя, да и все. Они, вот эти люди, они не будут церемониться. Вот здесь я бы сказала, десятка мечей, четверка. Как они могут как-то сделать вам больно? Десятка мечей, четверка чаш королева кубков и туз пентакли. Я бы сказала, по десятке чаш отрезать ваши какие-то чувства, возможно, и вашу эмоциональность по отношению к этим людям, либо отрезать свои, их эмоциональность по отношению к вам. То есть здесь рез, резущие, режущие такие люди. Отрежут так отрежут, скажут так скажут. Здесь вот как-то вот именно резанут, <смех> я бы не сказала физически, вы о чем. Не, не в этом плане, больше как отрежут некие эмоции, допустим, от вас. Вот вам это как-то сдел могут сделать так больно, либо ваши эмоции как прекратить как-то как в его сторону, допустим, либо в ее сторону фонтанировать, фонтанировать своими депрессухами. Поэтому, дорогие мои, вот как, короче, как-то так. Я бы не сказала здесь, что на, на эмоциях поставят. Нет, тут вот как отрежут просто от эмоций. Либо отрежут, как от себя. Немножко королева чаша. я бы не сказала здесь как размер эмоций. Четверка чаши королева чаш как некий сопоставитель. Я бы сказала. М -м -м. То есть, да, эмоционально как-то не не, не не будут чувствовать к вам стабильности, и вы не будете чувствовать а, в них некая, некий момент стабильности. Я не знаю только, почему здесь вот такая информация у нас пробегла. Пробегла у нас некая информация. Хотя она к раскладу особо не имеет такого значения. Все, дорогие мои, я думаю, мы тут подраскрыли тему прям нормально, конкретно. Вот. Поэтому вот, короче, как-то так. Давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант. А, искренен ли загадный человек с вами? Можно ли ему доверять? Искренен ли с вами загадный человек? Именно синий. Искренен ли с вами загадный человек? Можно ли ему доверять? Искренен. Можно ли ему доверять? Искренен. Что он за Смертушки? Давайте смертушки. Что у нас? Шестерка Пентакли. И рыцарь Пентакли. Стабильно, как-то стабильно. Тут королева чашка. Ну, давайте королеве сила. Давайте еще рядочек. Еще рядочек, еще рядочек. Потому что мне прям интересно. Так, Паш, Аерофант и Звезда. Ну да, тогда так. Давайте к Звезде, ну к Силе, я думаю, конечно, бесполезно. Ну просто, да, императрица. А вот здесь, вот здесь эмоционалки. Эмоциональные люди. прям сразу скажу, даже с рыцарем. А, с рыцарем просто. Просто с рыцарем. Здесь очень сильно эмоциональные люди. Возможно, они могут ставить даже под сомнение того, что доверять, не доверять. Но вот здесь можете доверять человеку. Да, искренен, искренен с вами, да, и можно говорить тоже да, да, да, но также эти люди. Э -э Искренний загадный человек, да, я бы сказала, бы искренен на все сто и на все даже 200 процентов, и даже возможно, возможно даже для некоторых во вред. Но а, вот искренен до. Ну вот, знаете, это вот как люди, у некоторых может эмоционал, эмоционалка зашкаль, Вот то, что вижу, то и говорю. Ну, то есть люди не будут вам что-то как-то таить, люди вам лучше выскажут, лучше скажут вот правду, нежели как-то затаивать. То есть смерть — это как бы такое обнуление ноль и такая некая момент трансформации, ну, то есть как бы... Искренне с вами. По шестерке Пентакли, по рыцарю, по рыцарю, я бы сказала, да, в любом случае. То есть здесь нету такого обмана, нету ничего, потому что по смерти у нас вообще ничего не происходит. Либо происходит некая трансформация. Но здесь, я бы сказала, некое обнуление в трансформации именно, вот, именно по смерти. Потом шестерка, некий взаимообмен по рыцарю, по королеве и по силе. Я бы сказала, надежный человек надежный тыл. И также надежный, возможно, даже и советник У вас человек, которого вы загадали Потому что у нас Аэрофант и Звезда Императрица То есть человек достаточно эмоциональный Человек достаточно яркий, целеустремленный Целеустремленный, я бы сказала Но не совсем уж, чтобы там, в вагоне воду в медную трубу Но все равно то есть до доста достаточно о, бойкий, достаточно сильный, достаточно, я бы сказала, даже выносливый в какой-то степени. Все равно у нас по силе императрицы и королевичашника выносливость этого человека, возможно, даже хранить тайны очень сильно может, умеет и магет. Папажу Пентакли, соответственно, эрфант и Звезда, здесь может хранить некий не то что тайна, а как бы являться для вас поддержкой, наставником, и, и, и загадный человек, да, искренен, да, вот в, в доску. Вот здесь искренность в доску, это про этих у нас тут людей. Вот, поэтому здесь именно по смертушке у нас как обнуление, ничего не происходит, ни обмана, ни, ни, ни, ничего. А потом уже шестерку уже что-то какое-то как нарастание пошло, и у нас это все про нарастание в силу. И, соответственно, еще дополнительный ряд. То есть, ну, за силы если. Отшельник. Тройка жезлов. Восьмерка Пентаклей. Дорогие мои, не, не, можно. Искренним, да. Можно? Да. Также у нас мир просто выскочил. Да, можно, можно. Даю добро, да. Десятка чаш. Солнце. Все, я не буду. Чего? Тройка даже жезлов если даже выскочила и... А вот это... Вот есть, выскочила семерка Она позже как-то выскочила Семерка мечей Дорогие, только из-за сильного страха Что-то может человек как-то сказать Только из-за потому, что чего-то очень сильно боится в своей жизни, либо давление чужого Но здесь только какой-то по, по какому-то такому моменту то есть можно, да, можно, но вот под каким-то чужим давлением и каким-то страхом, и который, возможно, каким-то под манипуляторством человек, возможно, может там сказать, да. Это единственное, я бы сказала, но под большим глубоким страхом, я думаю, тоже многие сказать что-то могут. Поэтому можно ли доверять? Да, можно. Да, может человек, кстати, пользоваться некой информацией, если что. Но это для некоторых, наверное, не для всех. Давайте так, если в конце у нас выпало, то это не для всех. Может информация как-то пользоваться в своих каких-то целях. Возможно, для обдумывания, возможно, для расширения чего-то, либо кругозора. Да, тоже можно очень сильно а, мне такое вам сказать. То есть да. Но здесь да, все равно, я бы сказала, можно доверять «да». Но, возможно, под какими-то махинациями может что-то и сказать. Но очень сильно страшными, очень сильно страшными, возможно, под некими манипуляторствами. Может, кто-то здесь не знаю гипнозу там очень чувствительным каким-то правда со стороны манипулятором, да, да, здесь могут быть проигрываются люди, которые очень сильно чувствительны под их натиском. Тоже, да. Но здесь можно бы доверять искренним, да. Соответственно, Паш Пентакли сама невинность беременной женщины Ирфан. Соответственно, некая такая святая звезда. Соответственно, некий путь такой интересный то есть, какое-то хранение все равно в себе и императрица и Паша, и Господи, все здесь как будто хранит в себе. И У нас тут еще сила происходит. Возможно, разры... возможно, разрывает от чужих тайн человек. ладненько, давайте дальше. Давайте дальше. М -м Здравствуйте, кто загадал на красный вариант? Красный можно ли доверять вами э человеку? Иск искренен ли загадный человек с вами? Можно ли ему доверять? Здравствуйте, кто выбрал красный? Искренен ли загадный человек с вами? Можно ли ему доверять? Странненькая позиция. Зус мечей королева Пентаклей с мечей, о как, нет, да, да, здесь есть некая такая, ну, давайте еще, то есть, давайте, можно ли, а в чем у нас десятка жезл, что здесь у нас тяжело, а, ну, может прорвать, вот здесь прорвать человечка не может на какие-то тематики, тоже, как во втором варианте, немножко, если только прорвать. А они не захотят вас слушать, кто здесь неискренен. То здесь и неискренность, ваша искренность будет тому не нужна. Вот в чем, вот в чем интерес. Вот да. Здесь смотрите, здесь может такое проигрываться у некоторых людей по четверке чаш десятка мечей, влюбленные и рыцарь а, жезлов. Здесь какая-то ваша искренность человеку будет, как четверки чаш, и в десятки мечей здесь вообще не нужна. Возможно, человек просто к вам не расположен. Здесь есть такая информация, то есть одна из такой информаций, что здесь человеку, да, э, искренне ли загадный человек, просто... То есть, а если он поведением действует, делает так? Ну, пожалуйста... Человек не искренен здесь только в том случае, если ваша ему искренность вообще в нос не уперлась. Вот это единственная, я бы сказала, бы, такая негативная тут черта характера здесь. То есть здесь могут люди проигрываться, тех, которые в принципе не хотят то, чтобы вас слушать и вообще отказываются от вас как от человека, либо от общения с вами, либо как-то от вас просто отныкиваются, либо как-то нос, носом воротят. То есть, сразу говорю, что здесь только в, в каком-то неком таком случае э, неискренность человека может очень сильно проявляться, потому что у нас э, рыцарь Жезлов, у нас неискренний тут э, бог, бог, бог <laughs> и тому подобное. По классике я бы еще э, немножко поспорила бы, но вот здесь всегда второй апокалипсис рыцарь Жезлов, он немножко более агрессивен, чем даже в классике, он изображен даже неким вихрем искренен ли он с вами, если вы ему не нужны, то да. Если какой-то такой вопрос. Но неискренность может определяться здесь только, что ему, что ему ваше не нужно. Это раз. Здесь, соответственно, человек только на своей волне и только, возможно, воспринимает только самого себя. Здесь шестерка, пентакли, рыцарь, пентакли, двойка, пентакли, дурак. То есть важно человеку только свое какое-то собственное мнение. Не может какие-то делать особо не особо какие-то понятные поступки, возможно, я бы сказала не особо понятные. Возможно срывается либо злится часто, либо как-то может отыграться на людях. Вот, Другим же здесь остальным В принципе, да, человек очень сильно искренен Туз мечей Шестерка король, шестерка жезлов Король чаш, восьмерка пентакль Туз пентакль Да, здесь человек, здесь человек искренен Ну, есть такая информация отдельно Человек искренен, а не искренен только в том случае Кому ваша искренность не нужна Да, этому человеку Вот Искренен ли Том еще раз, что вы ему не нужны Тоже да Так, можно ли ему доверять? У нас королева Пентаклей а у нас умеренность и десятка жезлов. Вот десятка жезлов меня напрягла. Как бы человек типа выдержит все. Выдержит ли? Я бы сказала, также человек есть момент выносливости, но вот с переменным успехом. То есть человеку, в принципе, можно доверять, да, но вот здесь дело в том, что здесь вот-вот-вот под эгидой каких-то чувств и ощущений, либо под, под натиском его настроения он может как-то вот что-то сказануть такое. Так человеку можно доверять, но человек, если если не особо тут терпелив, если что. Здесь все нетерпеливы особо люди. Да, дорогие мои, да, можно доверять, но смотрите. А, здесь также можно доверять, но дело в том, что люди могут сказать вам правду, даже вам под который вообще не понравится. <с> ну, вот они, они не будут особо здесь скрывать что-то. Ну, либо поскрывают, поскрывают, а потом уже все выльет. Если они что-то думают по какому-либо поводу. Вот здесь, я, я бы сказала, больше э, отыгрывается как некая информация, туз жезлов и луна, и колесо и, четвер... и четверка жезлов то есть человек-то выдерживает все по десятке но вот как-то с переменными порой успехами то есть он может вас выслушать да вас принять ту вашу точку зрения тому подобное там да но при этом человек очень сильно может вам потом уже ответить что так это неправильно а вот ты сделал не так а вот так вообще не круто вот здесь именно какая-то вот передряска передряска внутри человека может как-то спровоцировать на какие-то вещи, то есть на раскрытие чего-либо. Но я бы не сказала, что человек достаточно все раскроет какие-то тайны. Нет, человек вам в лицо скажет, что ему нравится, что ему нет. Вот король жезлов башня, и поэтому искренен, да, можно? Да. Но смотрите, ваше же какое-то доверие, либо ваша какая-то вещь может вам же отыграться, если вы как-то, допустим, в носите, ноете ну, и тому подобное. Либо как-то ему как в шлетку плачете, допустим, этому человеку. Человек потом может очень сильно все сказать, что так, а что не так, и вот-вот так. Ну, как-то вот здесь вот прям, прямо в лицо. То есть, возможно, человек будет в некий момент терпеть-терпеть, а потом бог и все. То есть я, я здесь не вижу особо раскрытия тайн. То есть я бы сказала, все равно можно. Но потом за вашу тайну некоторую, вы потом не то что вы платитесь, но вы можете как-то схлопотать по попке, если он считает это как-то не таким. Вот. Давайте дальше, я думаю. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Искренен ли загадный человек с вами? Можно ли ему доверять? Искренен ли фиолетовый человек с вами? И можно ли ему доверять? Самой даже интересно. С переменным успехом можно ему доверять. Туза Жезлов. Ох, четверка Чаш, и у нас Король Чаш. И Луна. А, не особо, не особо искренен. Мутит, было, мутит человек. Да, вот здесь вот чистейшее загадный человек не искренен. Чистейшее он может как-то этот человек вам не то, не то сказать, не то почувствовать, не то подумать. Да, возможно, подумает одно, скажет третье, а потом, на самом деле, сделает десятое. Вот смотрите, дорогие дамы, особенно, здесь он нас король чаш поступал, с луной, с четверкой чаш, то есть здесь не особо есть, попахивает искренностью человека. Возможно, человек как-то терпит, либо человек просто что-то не высказывает. Здесь тоже можно сказать, но неискренность я букву не очень сильно приписывала Возможно, человек может как и не досказывать что-то, не договаривать что-то, молчать либо просто не вмешиваться. Здесь вот такое тоже может проигрываться, то есть, ну смотрите, если для вас, допустим, искренне не искренне на это является недоговор человека в каком-либо вопросе, то есть вы сказали человеку какую-либо информацию, либо человек от вас не то, что вам не сказал, а как-то вот не сказал о чем-либо, что вас особо как бы не касается, либо то, что вас очень сильно как-то удивит. Вот и вот здесь как-то может как недосказанность быть. То есть человек не то чтобы там искренне-неискренне, не искренне, но по каким-то своим причинам просто не хочет вам что-либо говорить в каком-либо отношении. Да, дорогие мои, поэтому вот здесь зависит от вашего восприятия. Если вы там сказали человеку, а он в ответ как-то не сказал, умолчал, ваше дело как бы считать, что искренен он, не искренен. Но здесь есть момент неискренности по отношению. Может потому, что ваши чувства ранить не может, либо не хочет, либо просто не имеет такого права, чтобы вас как-то и от себя как-то отрезает. То есть вот здесь вот я бы сказала, если для вас это не искренность, то не неискренен, хорошо. Если для вас умолчание является... Умолчание о, вообще является как искренность, не искренность, <laughs> искренностью, если умолчание, но по, по человеческому хотению, то, соответственно, тогда и человек искренен. Но дело в том, то, что просто здесь позиция не для всех есть такая искренность. У человека не совсем честен. Возможно, просто по своим каким-то причинам, правда, психологическим, либо по тому, что, возможно, он немножко робкий. Возможно, он немножко не хочет, допустим, что-то раскрывать для себя, либо что-то как-то вам, какие-то мысли, эмоции доверять. Здесь тоже вот какая-то некая робость все равно прослеживается. У нас король чаш в окружении Луны, четверки чаши, восьмерки мечей. Только, только вот как-то вот такая позиция, я бы сказала, очень сильно плавающая. Подумайте, подумайте. Осторожнее, пожалуйста, когда вы эту позицию. Вот даже здесь можно ли доверять? Здесь у нас колесо. Четверка, тройка. Пятерка. Если необходимо, этот человек скажет что-либо. Можно ли ему доверять? Ну, не всем тут, не всем тут категориям и гражданам можно доверять просто. Далеко не всем. Просто я бы сказала, по четверке, по тройке чаши, по пятерке Пентаклей. То есть здесь как-то переменьши во все. Здесь вот такая позиция. Я и сказала: Здесь даже колесо можно ли не можно на ваш вкус, на ваш цвет, на ваш выбор, то что вы для себя выберете. То есть здесь я бы, я бы немножко склонялась все-таки к императрице, королеве Пентаклис, то есть на самих тех, кто загадывает на сигнификаторах и думайте своей головой, смотрите и проверяйте, если хотите, проверяйте их на какие-то мнения, суждения, то есть просмотрите их как людей семерку звезда, десятка, и посмотрите, как они вообще, как относятся ко всему, либо какое-то их духовное развитие тоже по умеренности, по звезде вместе так. То есть на что они вообще способны в этой жизни? То есть посмотрите по, по обстоятельствам, я бы больше бы немножко здесь сказала. То есть по четверке, по тройке, по пятерке я бы сказала, вот такого плавающая еда и нет, и при этом и не знаю. Ну даже колесо тут оно сказано, то есть, ну смотрите сами, решайте сами на полном серьезе, и я бы здесь не сказала, что здесь... То есть, каждый, каждый здесь в меру, в меру свою может доверять или нет. Смотрите, что этот человек транслирует, о чем он говорит и как он говорит. Если, если человек говорит как-то о ком-то у вас из за глаза, то соответственно из-за глаза может и говорить, соответственно и вам, то есть и вы за ваши Если человек с вами говорит о ком-то, то этот человек может говорить и с другим у вас о ком-то. То есть вот здесь можно вот как-то так человека проверить. Если вы хотите, как-то какую-то король мечей, рыцарь, чаш, пятерка мечей, как-то посмотреть. Вот. Это как закиньте историю, да. Закиньте, расскажите какую-то некую байку историю, на которую поведутся. Тоже можете, если какой-то метод выбирать. Если как метод выбирать, смотреть, то можете им что-то рассказать, что-то очень сильно интересно. Потом этот продублировать, там сказать, да. А потом посмотреть на кто что узнает, кто не узнает. Да? Тоже можно сказать. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь очень сильно плавающая, тяжеленькая позиция, очень сильно тяжеленькая. Ну, можно, не можно, вот здесь вот плавающая, плавующая. Но все равно вот по луне немножечко, я бы сказала, какой-то контекст, даже по рыцарю, по отшельнику, здесь как не договорить соврать и искренность. Ну, вот здесь ну, есть большая такое слово искренности искренность это под большим здесь вопросом, если вы считаете не договор, не искренностью. Вот здесь от вас все зависит, от вашего восприятия. Вот, пожалуйста, осторожнее, выбирайте эту позицию, если вы, вы, вы здесь сидите. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за все. Спасибо. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем хорошего настроения Пока-пока!